Здравствуйте! Мое дело бюро представляет обзор самых интересных новостей законодательства за прошедшую неделю. Сегодня в выпуске Ожидаемое кодирование. Нарушения либо есть, либо нет. Новости 2023. Ждем с принятия. Налоговый прогноз. Ожидаемое кодирование. Добавлены новые коды формы СЗВТД и СЗВ-стаж. Напомним, в связи с изменениями законодательства еще от 7 октября СЗВТД следует отражать такие кадровые события, как приостановление и возобновление трудового договора с мобилизованным работником. Однако в порядке заполнения формы отсутствовали нужные коды, из-за чего, кстати, пенсионный фонд обещал не применять меры ответственности за несдачу отчетов до их введения. Так вот, с 8 ноября новые коды в силе, поэтому при необходимости не забудьте отчитаться перед своим отделением фонда. Возможно, даже это потребуется сделать, не дожидаясь 8 числа. Нарушения либо есть, либо нет. Известно, что за непредставление или представление в искаженном виде персочетности не только страхователь, но и его должностное лицо могут быть оштрафованы. Однако Конституционный суд рассмотрел ситуацию, когда в наложении санкций на страхователя по законодательству о персочете отказано, но при этом должностное лицо все еще держит ответ по КУАП. Так быть не должно. Новости 2023 Проходят принятие документы на следующий год, в частности, уже утверждены РСВ и персочет. Формы применяются, начиная с представления РСВ за первый квартал 2023 года, а персонифицированных сведений о физических лицах за январь следующего года. Установлены коэффициенты-дефляторы для целей налогообложения, в частности, перехода на ОСН. И, конечно, они выше, чем в прошлом году, то есть, например, ОСН станет доступно большему количеству желающих. Ждем с принятием. Новыми проектами на 2023 год рассчитана предельная величина базы для начисления страховых взносов. Размер ее составит 1 миллион 917 тысяч рублей. Предложен фиксированный размер страховых взносов, уплачиваемых страхователями на АОСН. Его размер определен на уровне 2 217 рублей. Запланирован рост предельного размера страхового возмещения по вкладам в банке, в отношении которого наступил страховой случай, с 1 миллиона 400 тысяч рублей до 3 миллионов рублей. Налоговый прогноз. Президент России Владимир Путин сообщил о том, что частичная мобилизация завершена. Точка поставлена. Президент посоветовался с юристами по вопросу необходимости издания указа о завершении частичной мобилизации. «Такой документ не нужен», — сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Доходы мобилизованных не будут учитываться при оценке нуждаемости их семей для получения мер социальной поддержки, в том числе детских пособий. Регионы также снимают ограничения по уровню доходности и обеспеченности семьи для выплаты пособий семьям мобилизованных. Например, это сделано в Москве. Подать заявление на получение выплат можно с 1 ноября. На сайте налоговой службы запущена промо-страница, где подробно описано, какие льготы по уплате налогов и сдачи отчетности действуют в рамках налоговых каникул для мобилизованных граждан. В столице появился новый интернет-сервис telegram бот вопросам уплаты торгового сбора. С помощью него предприниматель может определить ставку торгового сбора по принадлежащим ему объектам в зависимости от их типа и местоположения, а указав ИНН, узнать о наличии актов выявления нового объекта обложения торговым сбором или нахождения в списке неплательщиков. Приглашаем вас на очередной вебинар, который состоится 16 ноября.